честь Черной Пятницы большие скидки, от 20 до 70%, процентов на атрибутику в клубном магазине и на сайте shop.hekalokomotiv.ru, завтра, в субботу и воскресенье. Время проведения акции с 11 часов 24 ноября до 18 часов 26 ноября. Весены мы споем их вместе.